Всем привет! Вы на канале Саплей. Мы продолжаем наших поимок призраков коллекции. Сегодня на нас Tanglewood, сложность профи. Продолжаем фармить деньги и скоро пойдем на Кошмар. А может быть уже пора? Если мне пора на Кошмар, напишите комментарии. Я с удовольствием попробую. Я играл только в групповых в Кошмаре. Итак, у нас Сандра Хелл, Холл, рассудок, датчик движения и распятие. А, поехали, в принципе-то. У нас идет дождь, идет дождь, и мы в целом готовы к поимке призрака. Так, а, берем сразу ключик, слушаем, слушаем, слушаем. Я так уверен, что зашел, как будто я знал, что здесь есть выключатель. На самом деле нет. Так, ладно, давайте э, мы спустимся в подвальчик. Включим свет. У нас пентаграмма. Это хорошо. Зачем я туда иду? М -м, у нас пентаграмма. М -м, мне кажется, или что-то он швырнул. Так, ложки нету. Нет, ложка есть. Здесь ложки нет. Вилки. Вилка-ложка. Кто знает вилку-ложку? Отзовитесь. Только избранные поймут, что такое вилка-ложка. Так, ну ладно, давайте, наверное, что-что, термометр включать потихонечку. Э -э у нас здесь 2 градуса. Блин, у меня, короче, я не знаю, как вот так получается, но... Я иду в первую комнату И в первой комнате начинаю определять призрака Я не знаю, может быть это моя экстрасенсорная способность Но сейчас я вот здесь стою И я понимаю, что призрак, скорее всего, здесь А у вас также? Но это не факт Или факт Но он не взаимодействует еще, вот что минус. Ну, да, и что-нибудь. Так, у нас... Э, ладно, давайте мы, наверное... остой. А, нет. Да, он здесь. Нифига, да, вообще? Как это работает? Я не понимаю. У меня вот такая фигня постоянно. Захожу в комнату. То есть, где я включаю термометр, там призрак. Думаю, что мне пора на профи. Где-то. Покажи. Как... Вы видите ее? МП5. МП5 она нам дала. Ш здесь, в этой комнате, маленькой. Блин, непонятно. Я думаю, она здесь в спальне все-таки. Ладно, давайте мы все-таки сходим за... А, так, нычка есть, отлично. Включим здесь свет сходим за остальными предметами нашей роскоши но mp5 она нам дала в принципе это уже хорошо берем радиоприемник берем отпечаточный фонарь и берем камеру mp5 ну в принципе да большая у нас пачка она там продолжает буянить не буянь просто швыряют все слышите да ты ч ⁇ мать камеру неудачно поставил как поставить камеру Так, ну она здесь у нас. Извиняйся. О, ладно. Извинения приняты. Спасибо за улику. Давай еще одну улику, и все, я пошел. Ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой? Короче, она очень жестко все теребонькает. Я хочу это все фотографировать. М -м -м -м, блин, там бюлинки есть, я там бюлинга тоже боюсь. Вот этих, ну Джина, у Джина вроде минусовая, да, должно быть. Да, у Джина минусовая, скорее всего это не Джин. А -а я хочу взять фотик и я хочу, наверное, выпить таблетку, потому что что-то как-то это, ну, понятно, да? Это как-то это, немножко это, ну Понятно, я думаю Ну давай Рассказывай Где тебя здесь трогали а... За какие места Показывай где тебя трогал это дядя? Может минус? А, ладно, давайте немножко постоим в темноте. Понаблюдаем этот красивейший вид. А, Мюлинка, Баке, Гор.. Ага. Что-то он где-то тронул. Куда-то он стукнул. Ладно. Но я баки через эту камеру увижу. Ой, я это горю. А, он рисует. Так что нам по, по снимкам у нас взаимодействие, взаимодействие. Записи в блокноте. Отлично супер класс и кто это у нас в итоге о oh, нет короче мне сейчас нужно его точно поймать потому что мюлинга у меня нету в коллекции я хочу мюлинга можно пожалуйста мне как-то его оформить uh, Этот призрак очень опасный кстати я не знаю какая у меня Ой, можно я фонарик возьму пожалуйста а у меня же этот Да. Uh, yeah. Угу, отлично а, Сейчас мы, короче Я думаю, что Вот так сделаем И пойдем Возьмем соль Кстати, я кость не нашел Кость нужно обязательно найти Блин, мюлинг очень крутой Короче, мюлинг он еще э, В микрофон разговаривать любит Насколько я знаю Давайте мы, наверное, возьмем соль И возьмем... Э, нет, возьмем вот так И что нам нужно там? Распятие, датчик движения а, Пофигу на эти задания, подождите У нас тут мюлинг Мюлинг Мюлинг, классно Так, тогда мы вот эту штуку уберем Все, блокнот нам больше не нужен Кидаем вот эту штучку. Сыпим мусоли? И фоткаем. Наступай! О! Раз, два, три. Еще. Еще хочу еще. Четыре, пять. Все, у нас все фотки должны быть идеальными. Э, ну вы видели? Не, ну вы видели же, вот здесь был след. Ну, игра, ну почему? Почему ты не можешь зачесть мне все идеальные фотки? Так, ладно, поймите до подзадания выполнять. А, Мюлинг, скорее всего, отправится в мою коллекцию. Это очень хорошо. Итак, у нас задание а, просадить рассудок. Это мы сделаем при помощи пентаграммы. Датчик движения и распятие. Датчик движения, распятие. Сейчас мы это все Сейчас мы обнаружим Кинем датчик движения И дальше уже будем смотреть Поговори со мной Поговори со мной Поговори погов... со мной Что за дверь происходит? Блин, он топает здесь везде. Ну все, хватит, не топай. Все, что нужно, ты мне уже дал. Он сказал... А, а. Да. Ну вы поняли, да? А, зачем я это задание выполнил? Когда там у меня вообще датчик движения. Что с моей внимательностью, блин? Я вообще что-то последнее время очень сильно с рассеянной внимательностью. Так, у меня получается распятие и датчик движения. Понятно, понятно. Все. Мы идем просто сейчас ставим датчик движения и идем в подвал поджигать всю эту штуку. Все, ходи здесь. Я тебе разрешаю. Ого. Нифига себе ты какой модный. Так, можно возьмем фонарик? Датчик движения есть. Раз. Стоп, подождите, я начал поджигать У меня хоть нычка-то есть А, да Два Три Четыре. Есть Раз, пять Ой, стой Что я делаю? Почему крест сработал? Крест не сработал, видели, да? А почему крест не сработал-то? Блин, мне вот это не нравится. Как. Блин, сейчас, ладно, подожди. У меня один крест? У меня один крест. А почему он не сработал? Возможно, он в дальних комнатах где-то чудит. Так, вот сейчас я не понял немножко, если честно, вообще не понял. Все, крест сгорел, я ухожу. Помогите, пожалуйста, спасите, не трогай, дядя. <?ının> ну, классно, классно, классно. Миленько вообще крутой. Ну, точнее, ä, интересная катка получилась. Мне так кажется. Не знаю, как вам. А, tää, <ướ cane мор> а как он так сожрал крест? Он, видимо, его сразу второй раз сожрал. И такой, типа... Интересно. Подождите, давайте... Просто для интереса, ну, ради спортивного интереса. Я хочу посмотреть, он второй раз крест сожрал все-таки. Либо же он просто с другой стороны, э, с другой комнаты охоту начал. Потому что, слышите, вода здесь бежит. М -м, очень странно, ну ладно. Ладно, все, ладно, мы не будем рисковать, больше заходить а, Мюлинг мою коллекцию, добро пожаловать а, Мы тебе будем очень рады а, Так, я поставил что-то мюлинг, да, отлично Вот такой у нас получился мюлинг Блин, очень крутой призрак, он очень тихо охотится Я сначала вообще не понимал, что начинается охота Я только понимал, когда слышу, что дверь закрывается Ну и было, конечно, смешно, когда я такой бегу к двери Помогите А он такой, нет Ты останешься со мной а, жаль, что фотографии... А, я Кости нашел, прикиньте. А, я вообще про нее забыл. Ну, ладно. Думаю, это простительно. А, 195 всего лишь. Блин. Обычно можно три соточки заработать. А, ну, ладно. Фотография, в принципе, плюс 15. Ладно, все. Спасибо за просмотр. Это у нас такой был мюлинг интересный. А, всем спасибо. Ставьте лайки. А, спасибо, что смотрите. А, всем пока.